Я готова вам рассказать сегодня о тех сложностях, болях и, возможно, даже отговорках, которые могут прозвучать в ответ на ваш запрос. Быть предпринимателем, быть тем, кто строит свою жизнь так, как ему хочется. Это очень сложный путь, и я чувствую свою... Первая ответственность в том, чтобы а, тех, кто на него становится, предупреждать и отговаривать. Если эти отговорки не работают, значит, он, скорее всего, ваш. А, совсем недавно мы а, с моим мужем Сергеем, который здесь тут так ходит сзади, а, мы работаем вместе. Это, кстати, отдельная тема для беседы о том, как работать с человеком, которого любишь. Так вот, на одном из проектов мы ездили в другой город, вели стратегическую сессию для команды, которая очень гибко и кре креативно и классно проявляет себя в своем деле, но немножко застревает вот в пространстве развития и не движется, как будто, как будто нет того вызова, чтобы выйти на новый какой-то уровень, который им, в принципе, хочется, как людям. И вот мы, собственно, разбирали эту проблему по полочкам и в конце концов пришли к пониманию, что ситуация, когда ты живешь и получаешь стабильную зарплату, совершенно не стимулирует тебя к тому, чтобы выйти и измениться, выйти из той ситуации, которая тебе головой кажется некомфортной, но все твое существо, вся твоя человеческая глубинная сущность стремится к тому гомеостазу, который... Обеспечивается стабильной зарплатой. Незачем идти, некуда идти. И вроде как бы окей, такое обычное место, все примерно об этом понимают, что хорошая стабильность, она хороша в принципе во всем. Но по ходу этого разбора мы увидели, что... Мы сами были такими, и, наверное, в чем-то можем остаться такими, когда есть стабильный поток того, что обеспечивает твое существование. Это очень значимо и важно. И я хочу... Первое мое предупреждение будет такое. Цените то, что есть. Потому что, когда выходишь в открытый океан, этого становится очень мало или совсем отсутствует и хочется в чем-то хочется вернуться в то состояние, когда ты мог не беспокоиться о завтрашнем дне. Это очень большой вызов. И важно об этом помнить и понимать. Взвешивать на весах, которые постоянно становятся, э, становятся постоянным спутником человека, который начинает заниматься предпринимательством, весы. На одной чашечке то, что я хочу делать сам, реализовывать свои мечты, делать проекты, а на другой чашечке что-то иное, которое подкладывается туда в зависимости от ситуации. Вот первая ситуация, о которой я говорю, это стабильный поток денег, например. На старте его предпринимательства не бывает. Если это только, ну не знаю, не аналог зарплаты в виде огромных инвестиций, которые пришли к вам по там, разным каналам. И то они имеют с, имеет тенденцию к тому, чтобы заканчиваться. Так вот, вот в эти весы и вы на них кладете свою мечту и самореализацию. И, например, за стабильность. Стабильность штука очень классная к ней. Потом, когда уходишь в океан предпринимательства, все время стремишься и никогда практически не достигаешь. И это болезненно. Это предупреждение номер один. Предупреждение номер два, иллюзия о том, что можно совместить все в этой жизни одновременно. Невозможно. Всегда будет что-то провисать. Наверняка... Читали или слышали ä, красивую метафору о стеклянных шарах, которые, по-моему, по Безос из Амазона придумал эту метафору, но я сейчас не берусь точно говорить. Uh, у вас в руках несколько шариков. Один из них резиновый, все остальные стеклянные, их всего пять. И вы ими жонглируете по жизни своей. Вот этот пятый, он как раз про деятельность, про работу, про предпринимательство, неважно. А все остальные стеклянные, вот вы жонглируете, жонглируете. Если падает вниз резиновый, понятно, он отскочит и снова вернется так или иначе к вам в руки, и вы его поймаете. А если падают стеклянные, они разбираются, разбиваются. Вот Как вы думаете, стеклянные это какие шарики? Семья, здоровье друзья, ваша какая-то глубинная потребность слышать себя останавливаться, например. Ну все что угодно там можно в эти стеклянные шарики положить, но это то, что может к вам не вернуться потом. Это жонглирование сложное, оно практически никогда... Этому нельзя научиться где-то там вот на стороне, пока еще в процесс не вошел ты входишь в него сразу, тебе сразу это выдается, и сразу надо что-то ловить, делать. Ошибки неизбежные они возникают, и где-то не хватает внимания детям, где-то возникают сложности с отношениями с любимыми, может быть, теряются связи с друзьями, и ты постоянно оборачиваешься туда-сюда на эти сложные моменты, и оборачиваясь на них, ты, естественно, выводишь свой фокус внимания из дела, из деятельности. А еще про себя любимую надо не забыть. Да? Короче, здесь не бывает гармонии в том понимании, в котором я на нее смотрела, пока такая жизнь у меня не наступила.